Ну что, погнали, педики. Все папы канкстеры. Эйнштейн, Тесла, ученые, политики, ораторы, спортсмены. Где твоя фамилия, сука? Учись, сынок, интеллект моего главное, оружие, а не глубокие. Бьют женщин, только тупорыли. По Чувство жалости. Это подло хуже удара по яйцам. Женщин есть кармонный страдиол, который является кардиопроцессором, защищает сердце, защищает сердце. А, -а, -а, -а, -а. почему ты за нее держишься? Она не шелковая рядом с собой, а масколевка. Эй, а и все масколевки. А масколевка. Потому что ты пока что Нельзя двоить женщин, пока ты реализовываешься. Сука. Ну что, погнали пенсии. Все бабы-гангстеры. Им похуй на тебя. Ты понимаешь? Поднесли боль. Они забрали твое время, твои силы, твою душу, твои деньги. Все бабы-гангстеры. Как опытный копник, она чувствует слабость. Зачем? Ты понимаешь, что жизнь одна? Она теперь ничего это не вернет, Она не вернет тебе это! Скажи мне, сука, у кого здесь яйца? У тебя, блядь, тебя убьют! Скажи мне, а, сука! Сука, у кого здесь яйца? Чё? А, блядь, в ухо себе двинул, сука! Всем привет! И сегодня... Мы наденем на вас шлюха, броню два 0 Цутро, да, да, да, да. а -а -а -а -а. где твои блядь? Делай только то, что нужно, тебе. Где твой душкой утро, а? Ну эй! -а -а. Да со второй, это мулевая где яйца, блядь? Делай только то, что нужно, теперь. Где твой душкой утро, а? Ну э -а -а. это терпимость Только то, что нужно теперь. Это второе, она убивает мои а разные. Делай только то, что нужно теперь. А ты твоей жизни являются абсолютным отражением твоих мощностей в этой жизни! Если ты ПАНКИ! Сразу другие женщины! Не все женщины мусор! Конечно нет! У них хороших женщин, я их знаю! Но! Но! Если она заказывает тебе эфирку, она тебя не уважает! Если она тебя не уважает, она понижает свой радость. Если она понижает твой ранг, ты не способен ни на какое развитие, потому что чувствуешь себя забитым. Если ты не способен ни на развитие, значит, это повышает твои шансы на смерть. Если это повышает твои шансы на смерть, этот человек тебе БРАД! ЭТО твой брат. Пусть скажу спасибо, что ты не вернулись на месте! Не делай это сука, что у сказал! I'm Штука. Не все женщины мусор. Конечно нет. Есть захуя хороших женщин, я их знаю.